Команда Квен Кейчуп, школа номер 40. Здравствуйте, с вами Кейчуп ТВ. И сегодня мы представим для вас самую необычную команду, которая запрещена на российском телевидении. Пожалуйста, уберите всех взрослых от экранов. Эй, вы что раз выпендривались? Давайте показывать, что у вас есть. И идите. Мы тут, ага. Come on, baby, come on. Пу-пу. Беги, я-я-я-я-и, беги. Здесь юпи, беги. Ага. Мы, мы юпи, беги. Мы United певички, girl. Окей, okay? ага. Understand? А? Певички, мы поняла? Потом. Поняла. Ага. Мы — новая волна, New Neve, ага. Мы — новая музыка, New Music, ага, New Music, ага. Мы — наша музыка качает, окей, ага, угу. качает. Здесь все — Регина, Турба, Луиза, Шпрот, я, я, Айгуль, блокнот, окей? А я — Карина, дверь, я сегодня — зверь. Ну, представились вы, и что дальше? В чем смысл вашей группы? Мы раскрываем настоящий смысл в песне, заложенные авторами, окей, okay, understand. Ладно, давайте показывайте быстрее, что у вас там есть. Ну, короче. В общем. Экзамены на со а ты еще не готов. Что делать, не знаю. И небо поможет нам. после родительского собрания пришла домой Ах. пришла и оторвала голову на недавно да я получила аттестат и вот такие вот чувства я испытывала Дуляй, императрица. что вы вообще адекватный нет что за бред вы показываете ты еще не видела настоящий бред что-то на актуальную тему mm -hmm. ну и показывайте, давайте сгорела квартира ангела меркель ангелы здесь больше не живут ну давайте, давайте yeah. казус". казус ага на ага. ага казус на африканском пляже смотри Девочки, давайте быстрее, а уже идите отсюда. Значит, так. Короче, забыла что-то. Все. В общем, все мы знаем, что Путин стал президентом в 2000 году. а ага. А так давайте же посмотрим, как девушка, родившаяся в этом же году, поет песню про него. Мужчина всей моей жизни. Иду по кругу Ну, давайте, что там есть еще? А теперь наша новая песня Это вообще Жиза, Жиза <связывая> <связывая> ну, Все вы помните эту ситуацию? <связывая> Когда осталась последняя жвачка в пашке Девчонки, у вас есть такие какие-то хиты, да, что прям весь зал взорвался? Фу, естественно, адские хиты. Короче, короче. Батюшка, зачем? Короче, батюшка, угу. а, сейчас у каждого батюшки есть такой тариф. Новый мне, позвони, позвони мне, ради бога. Тариф МТС, церковный, ё Ага. Давайте свой бомбезный хит еще, давайте, два последних, давайте еще и уходите. Короче, ой. Когда девчонку покусали ядовитые пчелы. Ты теперь в толпе не узнаешь меня. Ну, давайте, последний. Что чувств... А. <смех> Чаполина перед казнью. Откушу голову. Вот. Валите отсюда уже, валите. Подожди, у нас еще одна песня. Валите, ничего нету, все, Ой, пошли что Чё такое не понял? а? а теперь представьте, девушка сломала челюсть, бывает. Все валиться отсюда уже валить. отсюда зачем алогошно? Пожалуйста.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 Кто подъехал к Финк на белом коне? Присаживайтесь. Зеленоглазые такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.